Все, запись пошла. Здравствуйте, друзья. Сегодня на связи Залевский Денис и Мошкин Владимир. И мы записываем видеоурок о том, как создать, вернее, как создать кошелек на эфириуме и как его пополнить. Все, вот демонстрацию экрана Денис делает и сейчас будем пополнять. То есть мы сейчас зашли на биржу. Это Предоставили ссылочку. То есть вот локал. эфириум.com. Нажимаем сразу, выбираем русский язык, чтобы было нам все понятно. Так, и вот тут вот видим, что люди продают у нас эфиры. Сороглади вот 93 мы его до этого и смотрели. Получается, нажимаем вот этого человека. 15 тысяч рублей, каши создать аккаунт ваше имя пользователя ну, напишем что нибудь тут надо по-английски надо скорее всего да по-моему можно и по-русски а ну да там у них у всех этот английский язык Лучше. Mm угу. -hmm. эфир на почту зайти все равно посмотреть как бы там бывает что ну нужно под верификация так сказать что нужно она обязательно или нет или нет что-то тут а вот обновляется чтобы сделка криво не встала что тут пишет перевести вы только что подписались так что вы готовы купить или продать эфир с местной валютой нажмите чтобы подтвердить свой адрес да надо переходить так ну корректнее будет синхронизация что прошло то есть это на самом деле то есть как бы не кошелек эфира а обменник на обменнике ты как бы зарегался так же как обменник Никсмани есть со своим внутренним кошельком да все и да. теперь покупаем <coughs> обменник называется localetethereum.com в ну, браузере видно 15 тысяч рублей 15 угу. это 034941 а так подожди а что на все будем покупать или какую-то сумму небольшую что-то это да сколько да -то, я, то много ну транзакций сколько там будет думаю ну, на косарь можно взять там ну на полтора там это так 50 50 рублей транзакция а, это 20 транзакций косарь 20 транзакций на 10000 это 200 транзакций ну да пока взять там напиши сколько ну, там? на тысяч на полторы тысячи может хватит да да да потом всё, в любое время можно пополнить что потому что монет надо еще прикупить то есть чтобы так сказать делать делать да, на полторы тысячи сделки так приватный ключ да. для этого будет уничтожен Так, можно написать, да. сделка была может... на вами, вернусь на, с... на страницу предложения, чтобы... А, ну все ясно, сейчас получается просто обновиться, нет, обновиться, так, мои сделки, мои предложения. Что-то размещая ссылки, делая рекламу, вы уменьшаете стоимость перевода. Или что там было? Это где-то читаешь. Ну вот ты до этого там был на какой-то странице. Вот. Предложение – это, это реклама где -то, где -то. покупки или продажи эфира, привязанного к обменным курсам на внешних рынках. Размещая предложение, вы сокращаете стоимость до 0,25%, в то время как другая сторона платит 0,75%. Ну, нужно будет там разобраться. Сейчас главное нам разобраться, чтобы... На главном... Нет, ты можешь создать предложение, что ты покупаешь эфир через создание предложения. Давай попробуем. New Offer Type Select. Select, по-моему, нажимается, выделяется пальцем. Давай купить. Выбираешь банк. Ну да, русский. Это все равно английский. Банк трансфер. Ну промотай, что-то у есть. Ну вот это вот Ну может, кэш кэш это нал. Ну то есть, любым банком перевести на ладно надо по новой зайти просто когда ты сделку создаешь ты 025 процента комиссии тратишь когда ты у готовую сделку вступаешь у тебя 075 процентов ну чисто поэтому причине. Да, этой не, ну делай, что пока давай такую сделаем покупку, потом другую я запишу инструкцию, потом когда сам свой подам заявку, так же как в этом в Призмах покупка, продажа все в принципе везде одинаково. Так, приветствуешь. Да, вот они это. Ожидание пополнения строу продавца. Готов вступить в сделку. Сбербанк пиши. А, не можем на Яндекс ему перевести, будет без процентов. Спроси Яндекс. Там было Яндекс, я помню. Или точнее, лучше написать со Сбера на Яндекс. То есть у нас Сбер готов перевести на Яндекс. Ну, у меня Сбер готов перевести на Яндекс. Ау. Матеры и волки сидят, которые там просто транзакции эти штампуют. Можно теперь ему написать. Ага, ау слышу. Да. SCOVER и Smart Contract, то есть это счет обменника. То есть обменник вот этот выступает гарантом того, что человек вас не кинет. То есть человек сначала переводит эфириумы на счет обменника. Вы увидите, что счет обменника пополнен. Вот здесь в деталях сделки справа. И после, только после этого, когда деньги уже на обменнике... Тогда вы переводите человеку на его реквизиты, которые он укажет. То есть Яндекс кошелек в данном случае со Сбербанка. Потому что со Сбербанка на Яндекс видим, да, что операция пополнена. Все да. Все, Яндекс видим. Сейчас я беру и перевожу на Яндекс. Так, история операции. Яндекс. Так я тебе сейчас скопирую, отправлю. Зачем? Я сейчас с телефона отправляю. Я просто набью и все в этом в телефоне. Я же не с компа. <coughs> так, вот Яндекс кошелек сорок один, два ноля, 45. 45 08 993 без комиссии очень удобно комфортно 1500 рублей продолжить перевести для того чтобы более цифры были какие-то но ну, не может 1501 переводить на будущее там 1503 чтобы человек, ну, вдруг ему несколько человек переведут по 1500, чтобы он мог операции разделить Так. Все отправлено, там что дальше делаем Все отправлено, отправлено да. угу. Сейчас я еще в, этот, в чат колл-центра чек скину если там нужно тебе прикрепить сделку все деньги получил пишет смарт-контракта освободил спасибо за сделку заходите если еще еще если что да да ну напиши ему, благодарю будем всем будем всем тебя рекомендовать Теперь мы видим что продавец пополнил продавец выпустил был угу. так и нам теперь да вот мы видим что они у нас здесь появились выпущены и нажимаем получается на него. так мы нажимаем Так, что они нажимаются? Написки. Так, а вот... В общем, вверху, да, где у нас uh -huh. имя логин. И получается, нажимаем на скажем так, кошелек и у нас пишется, что отправить эфир. То есть я сейчас этот эфир отправляю на свой кошелек получается. Для этого мне нужно зайти в кошелек эфира скопировать отсюда ссылку, сюда ее вставить. количество так отправить все видим да что-то он сразу комиссию сам удерживает видим 345 уйдет вместо 346 угу. нажимаем перевод доходим на свой кошелек теперь Нас обновили да видим что Почему? ну зачисление сейчас немножечко ждем <coughs> так как тут ты... а все вот только сейчас списалось нули стали здесь mm -hmm. но эфир тоже достаточно оперативно работает что-то биткоин нифига себе завалился 9 800 был полчаса назад на 600 бакарей упал в натуре валюта с ним без штанов останешься с этим биткоином скорее бы 0-0 Ну и так далее <связывая> Да, только в рублях еще так. там отображалось бы ну, в рублях вот почему-то не отображается хотя должно ну, свежий кабинет созданный может там это синхронизация пока там пристроится вся эта тема Ну сейчас mm -hmm. ради прикола возьму калькулятор а, получается ноль-ноль-четыре-один-четыре-шесть-девять-пять-один умножить на рубли. Получается тридцать девять тысяч девятьсот один, запятая тридцать шесть. Получается тысяча шестьсот пятьдесят четыре рубля у тебя. Делим на пятьдесят. Получается на 33 транзакции. Нормально. Если все так будут покупать там, по 40 тысяч, по 50 тысяч, там 5-10 транзакций, все разлетелись. Мегаватты. Ну все, на этом заканчиваем эту видеоинструкцию. Благодарим всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.